Всем привет, друзья! Ну что ж, наступил долгожданный запуск сети Acola Network. Сегодня были листинги на бирже. Посмотрим, какая цена. Подведем итоги парачейна и глянем, конечно же, по каким лучше ценам приобретать данный актив, если вы хотите добавить его в портфель, если вы не участвовали ни в токен-сейлах, ни в парачейнах. Поэтому, кому это интересно, присаживаемся. Поехали! Всю информацию и о том, что будет листинг, на каких биржах, я заранее кидал в свой телеграм-канал, поэтому подписывайтесь, потому что вся информация сначала попадает сюда, а потом уже и остальное все транслирует на YouTube. Итак, друзья, вкратце, давайте, кто не знает, Acala Network – это фундаментально сильный проект, который будет в экосистеме Polkadot. Это один из основных будет их DeFi хабов. И основная задача и направление вот самой Акалы это их видение фай fi да? то есть гибридных финансов. Это то, что соединяет мир финтеха Web 2.0 и необанки с DeFi сектором, то есть позволяя обычным пользователям, которые ну, скажем там, не владеют хорошо криптовалютой, пользоваться этим обменником, даже не зная о таких, к примеру, в кошельках, как Metamask. Вот. Но Своими финансами они могут здесь управлять, покупать криптовалюту. Потому что Акала Network будет являться и свап-полкой, где можно обменивать монеты друг дружкой. Это будет и предоставление ликвидности. Здесь будет и фарминг. Здесь можно и стейкать монеты и фармить, к примеру, друг дружка. Если у вас есть Дот или Акала, вы можете к другому проекту кому-то стейкать. И получать вознаграждение там, в другом там, проекте, да там в токенах иного проекта. Также здесь можно будет брать и какие-то кредитные средства, и заемные, которые вы можете использовать на свое усмотрение и всячески пробовать здесь зарабатывать. У них очень сильная команда, которая состоит из инженеров, программистов, ну, очень сильных умов. И один из них это совладелец SEO, да, Брайан Чейн. Который учредитель кодовой базы самого Substrate, да, который в принципе возглавляет вот эту академию Substrate, которая там построена для полка DOT. В общем серьезно, ребята занимаются данным проектом и только-только они вот запустились. Естественно сейчас мы видим, что все это практически на начальном уровне, еще ничего не работает. Но постепенно, потихонечку, они будут все сюда внедрять и заканчивать ликвидность. И потихоньку мы уже будем пользоваться этим хабом. Я на него, кстати, возлагаю очень сильно большие надежды и буду тоже им э, пользоваться. Как мы знаем, Macala Network взяла первую истории парачейн на полка дот. И здесь, кто лочил свои доты, за один дот у нас была награда 461 монетка. Что не очень большая, потому что они действительно очень много собрали за них было залочено 32 миллиона дот. Так вот, 20% нам доступно и разлочили сейчас. И 80% будет давать в течение двух лет. Также была распродажа, по-моему, на токен софте. Ну, как ICO, да. И там было два билда. Первый билд вот, был, по-моему, по, по 0.67 центов за один токен. И второй билд здесь почему-то не указано. По-моему, около доллара. То есть таким образом если мы взглянем на цену вот на бирже окикс к примеру а залистили уже на Окекс, на хобби на гейт на кукоин цена была долгое время в районе 250 230 кто хотел тот в принципе и продал и сейчас я смотрю давление пошло немножко на рынок почему потому что я включил Binance и залистили уже сразу на Binance. и отсюда сразу еще пошло давление потому что токен из токен сейла, тем кому давали по 0.67 центов, то там разблокировали им 100% и естественно они сейчас вот это сливают и по-моему 33% не помнили чуть меньше дали тех кто брал на токен сейле во втором билде в первых там где-то сейчас 3.5 икса и во вторых где-то 2.5 икса поэтому естественно сейчас они вот это сливают все дело Потому что на Binance, как всегда, больше всего, естественно, ликвидности. И больше всего, наверное, людей сюда закинуло монеты. Плюс с краудлона здесь были разлоки. А так, в принципе, до листинга на Binance, я смотрю, цена держалась в районе 2,20-2,50. Поэтому я решил ну, вообще не дергаться, не продавать свои краудлоновские вот эти монетки, которые мне насыпали. Почему? Сейчас объясню. Смотрите, потому что я прочитал сообщение, Дэн Рисер, это директор по развитию около Network. Э, что запускается сеть стоимостью 500 миллионов долларов, заблокированный в сети с первого дня. Так вот, те 20%, которые разлочились с парачейна, тех, кто разлочился с токен софта, какие-то ранние инвесторы, то токенов сейчас в рынке не более чем 100 миллионов, а даже меньше. И с такой капитализацией цена должна у нас быть в принципе больше пяти долларов. И то, что она сейчас не летит в дно, наводит меня на мысль, что сейчас подождут, пока распродадутся вот эти все, кто брал на сейле. Потому что одна из задач, вот, к примеру, они вложили там две с половиной тысячи долларов. Да, у них три с половиной икса. Первое, что нужно сделать, это зафиксировать прибыль. Поэтому в любом случае, как минимум, они заберут свою. А может и в два раза сверху, и что может там немножко оставят. Поэтому сейчас они распродаются, и у меня такое впечатление ну как бы хотелось, что цена пойдет выше. И плюс я не вижу смысла продавать с краудлона свои токены, потому что Смотрите, за один дот нам давали, я лочил дот, ну я покупал дот по 12, а некоторые люди покупали по 30, по 40. Вот представьте, за один дот мы получили 4,6 монет, сейчас если по 2,50 они продали, это где-то 10 долларов. Это только я выхожу в ноль за один дот, если я брал там по 12. А люди, то представьте, в 4, раньше, 4 раза меньше за один дот получают. Это вообще невыгодная история. И плюс я не хочу рисковать. Да, Вы скажете, можно продать по 2.40, к примеру, и сейчас цена укатается на доллар, может и ниже, ты возьмешь в 2 раза больше монет. Может такое быть, но я не хочу рисковать. А вдруг цена не уйдет туда? Я же не могу знать, да, когда вот она здесь была. И я останусь вообще без монет. А проект действительно хороший и перспективный. Поэтому если она уйдет на доллар или еще ниже, то я наоборот его буду покупать. Потому что сейчас, как ни крути, очень сильно всех напугали. Скорее всего, уже медвежий рынок настал. И даже 3,5-2,6XA с токен сайла, я считаю, это тоже нормальный результат. В связи с тем, что рынок просто сейчас... Ну, ну, вы видели, да, что он там показывает. Вы же следите за рынком, посмотрите, что произошло. Поэтому сейчас все в панике, в страхе. Естественно, желающих покупать нет. Все пытаются продать. Поэтому имеет... Такое небольшое давление сейчас на токен Акала. Но мне, я же говорю еще раз предчувствие, что сейчас заберут всех э, вот эти, кто распродается. И цену удержат. Я думаю, ну пусть там полтора доллара максимум спустится. Вот если спустится полтора доллара там, вот если вы первый раз и хотите купить Аколу, я по чуть-чуть бы начал по этим ценам уже брать. Понятно, что если будет медвежка еще хуже, биткоин пройдет ниже 30. Да, оно там можете за доллар сходить, и к цене ICO там 65 центов. Я не исключаю этих вариантов. Но мне невыгодно рисковать сейчас избавляться от токена. А вдруг сейчас она пойдет... Его пропампят на 5 долларов на 10. И что потом? Поэтому я принял решение вообще не дергаться. А если наоборот упадет еще ниже, еще докуплю эти токены и отправлю стейкинг под хороший годовой процент. Как и где стейкать, когда появится у меня там больше информации, где лучше и выгодней, я естественно дам сразу свой телеграм-канал. Поэтому... То с парачейном я рекомендую вообще не дергаться, потому что ну, рисковать продать там, по $1.80 под 2 с надеждой, что упадет на 0.60, ну, для меня это рискованно, вы как хотите. Если вас устроит в вот эти копейки, которые вы получите по этой цене, то пожалуйста продавайте, я буду ждать. От этого проекта потенциально цену, ну как я вижу, это минимум 5 долларов, а вообще при следующем хорошем бычьем рынке, с теми разлоками постепенными, которые будут длиться годами, то я вижу около больше 10 долларов и 15 и 20, поэтому... Самое главное, что ту идею, которую они несут, чтобы они реализовали, чтобы если будет у них ликвидность и будет DeFi хаб, обменник пользоваться хорошим успехом, и они привлечут а они уже с currency вроде с миллионами аудитории уже привлекает там людей, обычных пользователей, заключение у них партнерства, то ну, реально это будет. Обменник может стать наравне, к примеру, так как PancakeSwap, как Uniswap, тот же самый, да? Но еще с более передовыми технологиями. Поэтому у меня на него большая ставка и за копейки я не хочу отдавать свои монеты. Вот такая у меня стратегия. Отправлять стейкинг и ждать цен приемлемых, как минимум, для продажи. Что касается покупки, я сказал, все, что около доллара, если ниже увидите, можно покупать АКАЛА на долгосрок, проект хороший. Ну и также смотрите по рынку за биткоином. Конечно, если биткоин валится, то не надо говорить потом, что а, ты советовал, я никому не советую, я даю исключительно свое видение по какой цене. АКАЛА хорошая для покупки. Ну а все, как вы знаете, все равно зависит от рынка, от биткоина и, естественно, от того, насколько команда быстро будет добавлять и развивать свою платформу. А еще раз повторюсь, программисты там очень серьезная и сильная и команда и ребята и они с именно Вудом там на ты и там все очень хорошо с этим. Поэтому основатель полкадот там заинтересован тоже очень, что бакала развивалась. Итак, друзья, и в конце видео хочу показать, как закинуть на биржу Тамакала. У меня спрашивали в чате, может вы видео смотрите тоже там новичок. То не знаете, нажать там, к примеру, если вы на ОКИКС, мои активы. И здесь нажать пополнить. Ну это как и на любой другой бирже. Здесь просто набираете там АКО. Вот, выбираете в сети только АКО, никакой другой. Нажимаете продолжить. Все, копируете вот этот кошелек. И идете в свой кошелек Polkadot.js, джесс который вам начислили Acola Network. Здесь выбираете сеть ну, в полкодоте выбирайте сект Accla Network, ставьте вот последнее VA on Switch нажимаете. Дальше здесь вам будет предложено обновить метаданные. Если нет, рекомендую зайти самому в настройки. Вот, метадан нажать. И вот видите, штрих-код изменился. Это значит, что обновленные. обновлены. Дальше аккаунты. И у вас здесь появятся на кошельках там, монеты Акала, которые вам доступны. Здесь будет написано, сколько вы можете перевести и отправить. Я уже все отправил на биржу, поэтому, э, как вы видите, у меня здесь ничего нет. Но вам нужно будет просто нажать здесь «Отправить» и ставить сюда кошелек, который мы скопировали. Вот вставляю. И отправляете сумму, которая там 10 монет, 100 монет. Не знаю, сколько у вас есть. Вот, появится и здесь будет кнопочка «Гореть». У меня просто нету передаваемых сколько, поэтому кнопка не светится. У вас будет светиться «Выполнить трансфер». Нажимаете «Выполнить трансфер» и там вводите пароль от Polkadot.js и все. Кому данное видео было полезным, поддержите лайком, пишите комментарии, что вы думаете о листинге Acola Network. Какие у вас были ценовые ожидания? Расстроены ли вы, что медвежий рынок наступил раньше, чем нужно? И, к сожалению, видите, токен Акала вышел не, скажем так, тем значением, которое мы все ожидали. А ожидали мы в районе, ну как минимум, долларов 10. И я думаю, это было бы очень легко, если бы рынок у нас оставался бычий и биткоин держался на отметках 50-60 тысяч, то Акала как минимум бы стоила этих денег, а может даже и больше. А на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.